Нет, не хочу. Ну что, первый Iron Man 73 а, сделан. Вот медаль. И честно, когда первый раз вообще услышал про то, что такое мероприятие существует, я подумал, кто эти сумасшедшие люди, которые готовы плыть, ехать на велосипеде и потом бежать. И вот спустя два года я в числе этих сумасшедших людей, на самом деле по эмоциям очень круто, буквально несколько часов зафиналил, сейчас уже пришел в себя. Официальное время у меня получилось 6 часов 48 или 42 минуты, надо точно узнать. Вот. И прям понимая то, что это, наверное, было одно из самых лучших э, вообще событий, к которому я готовился последние полгода. Вот сейчас оно завершилось. Возникают логические вопросы, а что же делать дальше. Вот. Ну дальше, я думаю, как говорят, э, нету Iron Man как бы последнего, то есть есть первый, потом они идут дальше по нарастающей. Пока не скажу, когда будет следующий, но я думаю, то, что он определенно будет. А... Вот себя скажу, что если вы вдруг сейчас смотрите это видео и думаете, Денис, ты сумасшедший, ну, отчасти да. И если вам вдруг закралась такая мысль, что я никогда этого не сделаю, скорее всего, вы это сделаете. А если вы вдруг подумали, что а почему бы это не попробовать, крайне рекомендую именно попробовать, вы получите массу удовольствия, это просто потрясающее событие. Вы испытаете себя и как логотип официальный, как слоган официальный Iron Man, anything is possible, это реально правда. Все возможно, и просто вот рекомендую ввязаться в это мероприятие, и вы не пожалеете. Всем пока!